Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на очередном уроке тренинга с рабочим названием «Как приглашать клиента из интернет». Это первый урок из серии видеоуроков этого тренинга, посвященных моей любимой теме автоматизация, автоматизация работы в соцсетях. Сейчас при таком количестве информации, которая сваливается на каждого человека, не использовать какие-то средства автоматизации практически нереально. В этом уроке я расскажу вам о трех направлениях автоматизации соцсетей, на которые лично я для себя выделяю. На конкретном примере я покажу, как каждый из вас может использовать первый инструмент, автоматизирующий продвижение профиля в социальной сети. Прежде чем переходить к рассказу об этих направлениях, мне бы хотелось еще раз подчеркнуть следующий момент. Друзья, пожалуйста, использовать средства автоматизации не надо сразу же. То есть вы только зарегистрировались в соцсети и сразу там что-то начинаете автоматизировать. Если у вас нет практического опыта еще работы в соцсетях, у вас еще не оформлен профиль. Я вам сейчас вот показываю обновленный профиль, мой основной в социальной сети ВКонтакте. То есть если вы еще не выкладывали какие-то посты и не получили реакции на... Ту информацию которую вы выкладываете ребят вам не надо сразу хвататься за автоматизацию потому что автоматизация это масштабирование а если вы еще не знаете что нужно вашей целевой аудитории как она воспримет ту информацию которую вы выложили в социальной сети зачем ее массово по социальной сети размещать Эффекта от этого не будет. Масштабировать можно только то, что реально работает, для того, чтобы выйти на какие-то хорошие результаты. Это основное условие, когда вы можете использовать эффективно средство автоматизации. Когда есть результат, и вы хотите его просто увеличить. И вы знаете, что да если я вместо там, 5 постов сделаю 500, то я получу результат значительно больше. Тогда средства автоматизации вам однозначно помогут. Еще одна ситуация, когда люди активно используют средства автоматизации, когда вы хотите показать участникам вашего проекта, что то, что вы делаете, очень популярно, очень востребовано, то есть, как говорится, пустить немного пыль в глаза. Для продвижения каких-то сетевых проектов создание имиджа, создание образа, может быть, даже он не совсем соответствует реалии, это одно из основных условий. Поэтому выложили какую-то информацию о своем проекте, получите хотя бы десяток, а возможно и больше лайков, репостов, то есть, чтобы показать другим членам вашей команды, что да, это популярно, что люди пришли куда, куда нужно. Ну а когда пост набирает тысячи лайков, тысячи репостов, это говорит о достаточно много. Вот как все это правильно делать, я вам сегодня на конкретном примере покажу. Я лично для себя выделяю три направления автоматизации работы в соцсетях. Направление номер один – это сервисы. Именно с них я сегодня и начну свой рассказ автоматизации и один конкретный сервис – мы с вами даже рассмотрим. Второе направление – это какой-то софт. Ну, раз мы говорим о социальной сети ВКонтакте, а для этой социальной сети максимальное количество сделано полезных программ, облегчающих работы я вам расскажу о конкретной программе. Программа называется QuickSender Найти эту программу абсолютно несложно. В поиске «Яндекс» напишите QuickSender Вы перейдете на… Вот такую страничку, с которой вы можете сделать заказ этой программы. Вот это блог автора-разработчика программы. Здесь описаны возможности этой программы. Сам автор – это Дима. Вы можете перейти на его страничку ВКонтакте. Именно об этой программе я вам буду рассказывать в отдельном уроке. Почему именно эта программа? Для контакта существует колоссальное количество софта. Я пользуюсь СМ-комбайном, но ну а комбайн стоит 5000 рублей. Программа QuickSender, которая выполняет все действия, которые вам необходимы для продвижения ВКонтакте, эта программа для вас будет стоить всего лишь на всего 500 рублей. То есть вы можете купить эту программу непосредственно у автора, разработчика, вот Дмитрия с 50% скидкой, покупаете лицензию и получаете поддержку и регулярное бесплатное обновление софта, который выпускает Дмитрий. И третье направление по автоматизации, которое мне сейчас вот наибольше нравится, это шаблоны на Xenoposter. Шаблоны на Xenoposter позволяют вам сделать какую-то уникальную автоматизацию, то есть реализовать ту функцию, которая нужна вот именно вам. Сервисы, софт предлагают какие-то конкретные функции, которые реализованы в этом сервисе, либо в данном конкретном софте. Да, конечно, Дмитрий постоянно добавляет новые функции в свою программу, но в любом случае вы ограничены теми возможностями, которые есть в конкретной версии, в данном случае, квиксендера. А благодаря Зинопостеру вы можете создать что-то уникальное именно для решения вашей конкретной задачи. Как я уже сказал, в сегодняшнем уроке мы рассмотрим один инструмент автоматизации, это будет сервис. К сервисам у меня двоякое отношение. Конечно, у сервисов есть достаточно много плюсов. Для того, чтобы работать с сервисом, не требуется никаких технических знаний, тем более глубоких каких-то технических знаний. Все просто. Для того, чтобы работать с сервисом, не требуется устанавливать на ваш компьютер и настраивать какое-то программное обеспечение. Все делается в режиме онлайн через сайт сервиса. И что очень хорошо для многих, не требуется для того, чтобы выполнялись ваши действия, держать ваш компьютер включен. Вот все это, конечно, делают сервисы довольно эффективным, особенно на первом этапе, инструментом для продвижения в социальных сетях. А возможно для кого-то это будет и единственный инструмент для продвижения в социальных сетях. Вот я в своем тренинге расскажу обо всем, о сервисах, о QuickSender, о софте, даже расскажу о шаблонах на Зинопостере. Вы выберете то, что ближе вам, то есть для решения ваших конкретных задач. Ну а начну, как я уже сказал, именно с сервисов. Конечно, кроме несомненных плюсов, у сервисов есть один конкретной с моей точки зрения, минус. То есть, если вы не знаете, как работает этот сервис, то есть с помощью чего и как реализуется вот эта активность, за которую вы платите, то пользоваться таким сервисом я бы вам очень-очень не рекомендовал. Поэтому прежде чем платить деньги какому-то сервису, постарайтесь узнать, как же он работает. Писать, конечно, в техническую поддержку и спрашивать, ребята, расскажите, как вы мне будете создавать активность на моей странице, это глупо, никто вам никогда практически не ответит. Самый простой вариант – это в том же самом Яндексе написать название интересующего вас сервиса, отзывы. Пройдитесь по сайтам, где размещаются сервис, отзывы о вашем сервисе и почитайте. Единственное, пожалуйста, помните, что любой сервис продвигается его авторами, поэтому, конечно, авторы заинтересованы в какой-то положительной информации, поэтому многие отзывы покупаются. И делать вывод на основе какого-то одного ресурса с отзывами об эффективности работы в этом сервисе или по одному или двум отзывам – это неправильно. Пройдите, почитайте и сделайте самостоятельно вывод. Некоторые сервисы позволяют вам самому принять участие в работе на этом сервисе, то есть даже заработать какие-то деньги. Достаточно много людей именно так и начинает зарабатывать в интернете, то есть вы через свои профили начинаете выполнять ту активность, за которую вам сервис платит деньги, вступать в друзья, в группы, лайкать, репостить и так далее. Вот если сервис предоставляет такую возможность поработать в нем, то, конечно, вы сами изнутри посмотрите, как же это все реализуется и поймете, нужна ли вам такая активность на вашем профиле, либо не нужна. Конечно, если сервис все свои действия выполняет именно через интерфейс сервиса, ну, например, вступаете в «Друзья», выбрали страничку сервиса и просто тыкаете на кнопки «Вступать в друзья» либо «Вступать в группу», то вот это не лучший вариант. Всегда хорошо, когда сервис позволяет просто контролировать выполняемые действия, а пользователи все делают со своих непосредственно страниц в социальной сети. А сервис просто предлагает рекламодателю, заказчику, проконтролировать, правильно ли выполнено его задание, либо нет. Очень хорошо, когда вы, как заказчик, можете установить критерии, какие аккаунты будут совершать активность на вашем сервисе. Потому что активность сделанная ботовыми аккаунтами, где нет друзей, например, аккаунтами, которыми не пользуется никто, не оформленными. То есть такая активность, она ни к чему, кроме вот этих вот цифрок непонятных, не приводит. Наша все-таки задача не просто получить цифры, лайков, репостов, а именно получить какой-то практический результат. А это можно сделать только в том случае, если действия на вашем профиле выполняют качественные аккаунты, которыми пользуются другие пользователи. Я в этом уроке не собираюсь делать обзор каких-то сервисах. У меня на канале много достаточно видеоуроков по различным сервисам, я даже проводил отдельный вебинар, где разбирал, но ну, правда на примере Ютуба, почему вот этим сервисом есть смысл пользоваться, а вот этим нет. Кому правда эта тема интересна, кто хочет вот так углубиться, поищите этот ролик у меня на канале и посмотрите. Для большинства людей, которые занимаются построением структур, все-таки это не самое важное. То есть самое важное это продвинуть свой профиль. И я вам сейчас покажу классный сервис, о котором у меня остались самые хорошие мнения. Я давно им не пользовался, вот недавно вошел снова в этот сервис, посмотрел, что у них стало там еще лучше. Вот этим сервисом я вам могу с чистой совестью рекомендовать пользоваться. И сейчас я вам покажу, как создать активность на своей уже оформленной страничке с помощью этого сервиса. Этот сервис называется «Prospero». Вы можете в поисковом запросе Яндекс написать «Prospero», «Prospero.ru», и первое, что у вас появится, это страничка сервиса «Prospero». Переходим на эту страницу. Сервис требует естественной регистрации. Регистрация здесь элементарная. Выбираете регистрацию, заполняете бланк регистрации. Необходимо заполнить хотя бы те поля, которые помечены звездочкой. Требуется почта. Подтверждаете через почту ваши регистрационные данные и начинаете пользоваться. Но я уже зарегистрировался на этом сервисе. Я сейчас просто войду в свой аккаунт. И покажу, как создать активность на профиле социальной сети ВКонтакте. Вот что вы видите, попав на главную страничку сервиса Проспера. С левой стороны те задачи, которые вы можете заказать на этом сервисе. Вот сейчас очень много появилось заданий, связанных с написанием статей, отзывов и так далее. То есть сервис развивается в сторону интеллектуального продвижения, продвижения контента. Поэтому на таких вот сервисах собирается очень думающая аудитория. И вот этот сервис, сервис, которым я раньше еще активно пользовался, сервис называется Текст. мне нравится не только сам сервис, а больше нравятся те люди, которые вокруг этого сервиса собираются. Это думающие, честно выполняющие задания аудитории, то есть не халявщики. Обратите внимание, что мой баланс 0 рублей. Естественно, при таком балансе вы не сможете заказать никаких действий на своем профиле. То есть первое, с чего вы должны начать, это пополнить баланс. Нажимаем на «Пополнить». Выбирайте вариант пополнения. Здесь очень много вариантов. Я выберу «Киви» и, например, пополню хотя бы на 100 рублей. Если вы работаете на этом сервисе, то есть зарабатываете денежки, вы даже можете денежки выводить на свои кошельки. Но как работать с этим сервисом именно как исполнитель, я рассказывать не буду. Дам ссылочку на видеоролик, который я записывал, когда я Prosper активно пользовался. Посмотрите дополнительную видеоинструкцию об этом сервисе. Но вот прежде чем пополнять, необходимо согласиться с правилами сервисами, с офертой. Вот ссылочка на оферту. Вот, читаю ее быстренько, ставлю галочку, что я согласен, и нажимаю «Пополнить». Сумму, естественно, берут с процентом, потому что не напрямую через киви пополняю, а через платежную систему. Даже не знаю, что это за платежная система. Ложу свой Kiwi. Нажимаю дальше. Меня перекидывают на страничку моего Kiwi-кошелька. Требуется ввести пароль. Сейчас введу пароль. Нажимаю продолжить. Происходит авторизация в моей платежной системе. Нажимаю оплатить. И сейчас мне на телефон, который привязан к Kiwi-кошельку, который, вообще-то, является его логином номер этого телефона. Придет смс-очка с кодом. Мне потребуется только ввести код. Вот, смс-очка пришла, ввожу его и нажимаю «Продолжить». Оплата успешно произведена. К сожалению, не появляется ссылочка «Вернуться на сайт магазина». Мне сейчас повторно придется войти в Проспера. Но еще счет у меня не обновился. Страничка еще с нуля рублями. Ну вот, обновилась страничка появились мои 100 рублей, на которые я пополнил, я могу переходить к созданию заданий по активности на социальных сетях, в социальных сетях. Выбираю именно раздел «Раскрутка в соцсетях». Сервис работает со всеми популярными или актуальными для России соцсетями. Facebook, Google+, Instagram, Twitter, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники. Я буду продвигать свою страничку ВКонтакте, перехожу на ВКонтакте. Что вы здесь можете заказать? Все, вся активность расположена на этой страничке. Меня в первую очередь будут интересовать именно репосты, именно возможность разместить информацию, которую вы выложили у себя на стене, по стенам других пользователей социальных сетей. Будет происходить то, что я и хочу. Вот информация о вашем проекте, о вашем бизнесе будет расползаться по социальной сети. Поэтому репосты – это ну, наиболее классная вещь. Вот на данный момент у меня один репост. Значит, репосты можно заказать по-простому, что я вам и рекомендую делать, где вы ну, практически не выбираете а, рекламные площадки, то есть там, где эта информация будет размещаться а можно, конечно, заказать репосты по более сложной схеме где вы создаете задание по размещению ваших репостов и люди, которые работают на сервисе Prospera, будут вам предлагать разместить или сделать репост на своей страничке и будут говорить за сколько они это сделают вы будете оценивать страницу будете сравнивать с той ценой, за которую вам предлагают разместить, и соглашаться, либо не соглашаться. В простейшем варианте вы всем даете какую-то одну цену, и люди, работающие на этом сервисе, согласные за такие деньги размещать на своей стене вашу рекламную информацию, будут ее репостить. В большинстве случаев я работаю именно по такой схеме, потому что, Основная задача – это сделать несколько первых репостов. Вот сейчас у меня один репост, а я, например, накручу ну, хотя бы десяток. Выбираю репосты. В первом поле вам необходимо разместить адрес вашего поста, который вы будете рекламировать. Для того, чтобы получить адрес, вы щелкаете на время его размещения, открывается этот пост, вы копируете из адресной строки Адрес этого поста и размещаете в поле задания. Если хотите, можете разместить несколько постов. Далее устанавливается цена за репост. Сервис вам по умолчанию предлагает делать это за 3 рубля. Можете увеличить, чтобы больше людей выполняла ваше задание можете наоборот уменьшить но опять же есть минимальная цена ниже которой сервис вам просто не даст размещать эти репосты ну я оставлю стандартную цену далее очень важный пункт обратите внимание на него особенно если вы хотите получить качественные репосты вот в этом поле вы можете написать какие требования к аккаунту который будет делать репост можно написать например не менее там, 100 друзей или, например, не менее 300 друзей или только женских оформленных аккаунтов. И когда люди выполнят задание, вы будете эти задания проверять. И если какой-то аккаунт, который выполнил задание, не соответствует тем требованиям, которые вы указали, вы можете смело за не оплачивать человеку выполнение этого задания. Я напишу ⁇ не ми, не е ⁇ 200 друзей. Конечно, если вы указываете какие-то ограничения, время выполнения ваших заданий оно может увеличиться, потому что не так, например, много людей будут подходить под те критерии, которые вы задали. Дальше что можно поставить? Вы можете разрешить людям, которые имеют несколько аккаунтов в социальной сети ВКонтакте, выполнять это задание с разных аккаунтов. Ну, Я чаще всего именно так и делаю. Вот по-простому, указав ссылку на пост, цену, какие-то ограничения, разрешить людям выполнять эти действия с нескольких аккаунтов, нажимаю «Создать задание». Открывается еще страничка с дополнительными данными по вашему заданию. Можете здесь что-то. Настроить, если считаете необходимым. Но чаще всего стандартные настройки, они для большинства приемлемы. Можно вводить какие-то ограничения для одного исполнителя, можно добавлять еще какие-то нюансы выполнения вашего задания. Не хотите, просто нажимаете «Сохранить настройки», все, задание создано. Ну и смотрите, что происходит. Только я создал задание и уже пошли репосты на моей стене. Сервис Проспера, вот чем мне нравится, что достаточно быстро выполняются здесь задания. Вот уже три репоста. И самое главное, то что люди, которые выполняют эти задания, они ну, честно относятся к выполнению этих заданий. То есть я даже и не проверяю, а практически сразу всем скопом подтверждаю их выполнение. Но сейчас поставлю запись на паузу сходил помел снег и вот за это время обновлю сейчас страничку у меня уже 15 репостов вот мне более чем хватит потому что если сразу много вы накрутите репостов то это будет абсолютно неестественная активность и контакт на этом может не совсем правильно посмотреть. Но так как я никаких ограничений на суточный лимит не поставил, то репосты могут набираться весь день, то есть пока у вас не кончатся деньги. Причем сейчас люди, которые выполнили ваше задание, еще ничего не получили. То есть после того, как вы проверите задание, подтвердите их выполнение на баланс, людей перейдет оплата. Итак, как же проверить выполнение ваших заданий и заплатить людям? Что для этого нужно делать? Вам необходимо выбрать в работе, закладочку «В работе». Вы видите, кто сейчас работает над вашим заданием. Кто-то уже выполнил ваше задание, вот видите, стоит сделано. Кто-то сейчас еще продолжает работать над вашим заданием. Как происходит проверка? заданий. Можно вначале остановить ваше задание, потому что исполнителей много, вы просто можете не успевать. Перейдите в настройки и нажмите Остановить. Подтвердите, что все. Это задание вы остановили, чтобы больше никто его не делал. Переходим на закладочку в работе и начинаем, например, проверять выполненные задания. Нажимаете на ссылочку Сделано. Открывается отчет. В отчете. Исполнитель располагает ссылку на свою страничку, где он опубликовал этот пост. Вот Можно убедиться, что на страничке этого исполнителя пост размещен. Можете нажать «Подтверждаю оплату». Берем следующего, сделано. Опять же нажимаем «Посмотреть». Видим, что пост разместился, находится на стене. Опять же нажимаете «Подтвердить». Но еще раз повторюсь, что здесь все исполнители очень честные, поэтому можете вот так вот сразу всем, кто сделал, поставить галочки, либо можете нажать вот здесь, и сразу же все они отметятся, и подтвердить оплату людям. Все. Вот 18 исполнителей получили оплату за выполненную работу. У меня, вообще-то, сейчас должно быть 18 постов. Ну, вот видите, 24 поста. То есть кому-то я даже не заплатил. Сейчас проверю еще раз в работе. А, вот еще несколько человек сделали. Я им тоже подтвержу оплату. Вот таким вот образом работает этот классный сервис Prospera. Рекомендую им пользоваться, особенно если вы продвигаетесь в таких социальных сетях, как Facebook и YouTube. Там очень важна активность именно в первые минуты, часы, когда выкладывается пост. И вот такую вот активность, да, накрученную, вы можете для своего поста сделать. Но это очень будет благоприятно сказываться на продвижении этого поста социальной сетью в целом. Что я вам в заключении хочу сказать о сервисах. То есть, пожалуйста, друзья, не очень возлагайте большие надежды на эти сервисы, потому что на многих сервисах работают не люди, вот не как вот сейчас в нашем случае люди разместили ручками посты, а многие сервисы они автоматизированы, то есть на сервисах работают боты. На блоге автора-разработчика QuickSender вы можете найти вот такую программку, которая называется «EasyTop». Эта программка позволяет вам в качестве исполнителя работать на колоссальном количестве сервисов. То есть программа авторизируется в этих сервисах, вот AdMifast, YouTube Liker и так далее. На сервисе работает, как исполнитель, не человека, работает вот такая автоматизированная программа. Она выполняет всю эту активность вот на этих сервисах набирает вам какие-то кредиты, баллы, которые вы можете пустить, например, на раскрутку своего профиля. Вот если на Prospera я платил живые деньги, потому что я здесь только как заказчик поступаю, то вот с помощью программы Димы, которая называется EasyTop, вот на перечисленных сервисах, а это все сервисы продвижения в социальных сетях, вы можете набрать себе внутреннюю валюту, причем только запустив и настроив эту программку, и затем эту внутреннюю валюту пустить на продвижение своих профилей. Конечно, какой-то результат, кроме цифрок, количества лайков, припостов и так далее, какой-то другой результат рассчитывать при продвижении через эти сервисы не стоит, потому что здесь, как вы понимаете, работают чисто боты. Это вот такая накрутка в прямом, в чистом виде. Вот на этой ноте я заканчиваю рассказ о сервисах. Кому интересно, смотрите на канале у моем Игорь Черноусов. Очень много роликов о различных сервисах. И выбирайте те, те сервисы, которые вам нужны. Но рекомендация следующая. Лучше взять какой-то один и пользоваться им. Я вам показал очень хороший сервис. Качественный сервис там, где работают люди. У меня был период, когда я практически все более-менее популярные сервисы тестировал, пробовал на них работать, получать для себя какие-то бонусы. Но вот это вот металлово туда-сюда, это не совсем правильный вариант. Лучше сосредоточиться на чем-то одном и работать. А, конечно, идеальный вариант – это пользоваться инструментами, в действиях которых вы уверены на 100%. Это программы продвижения, конкретные программы, либо шаблоны на зенопостер. Об этих инструментах я расскажу в следующих уроках нашего тренинга. Большое всем спасибо. С вами был Игорь Черноусов.